Раз на плечах и накладывают, бьют котлу. Хрест и, и хрест нести И и Плачут люди, плачут, Ботяжет oh ooh, ooh, Бою. Вот я хрест высоко